У меня есть штаны, на которых, которых установлены кнопки Альфа-12, но они легко расстегиваются. Поэтому решил поменять эти кнопки на следующий размер Альфа-15, чтобы они держались более прочно. Вот, чтобы снять кнопку в домашних условиях, нужны в принципе просто плоскогубцы. Так как э, эта часть кнопки будет э, держаться на одном слое ткани джинсовой, я решил добавить уплотнительное кольцо, чтобы эта часть кнопки держалась более крепко на ткани. Установку производится с помощью пресса TR2. Первая часть кнопки установлена. Чтобы снять вторую часть кнопки, в принципе, делаем все то же самое по пассатижами. Проблемка есть одна, что у меня часть, часть кнопки находится в клапане кармана, и чтобы его не распарывать, я просто сгибаю часть, которая находится в клапане, и вытаскиваю через отверстие. Чтобы установить эту часть кнопки, мне пришлось пробить с помощью пробойника отверстие для кнопки, так как она будет часть, верхняя часть кнопки будет находиться не в клапане кармана, а снаружи. После этого также вставляем кнопку и устанавливаем с помощью пресса. все готово, кнопка держится отлично, установка не заняла много времени, произошла качественно и без проблем.